Привет любители психологии, добро пожаловать на наш канал. У вас есть проблемы в мире знакомств? Или вы просто хотите найти своего идеального мужчину без всех сложностей, связанных со свиданиями? Ну, удачи вам в этом, ладно, шучу. Мысли о свидании могут вызвать разочарование для всех нас, у кого когда-либо была изрядная доля неудачных свиданий. Так что может быть вам просто нужен небольшой совет чтобы помочь снова начать действовать, чтобы помочь вам, вот список советов по свиданиям. Во-первых, самое главное, уважение. У пар, чьи отношения длятся долго, есть секрет. Это общение и уважение друг к другу. Поэтому, если вы заметили, что ваш партнер немного неуважителен к вам, скажите ему, что это проблема. И осознайте, что это может не сработать. Не забывайте уважать твоего партнера. Во-вторых, позвольте близости развиваться естественным образом, Итак, тебе кто-то очень нравится, это только первое свидание, но тебе не терпится рассказать ему об этом, держи это пока при себе. Хотя честность лучшая политика, разговор о том, что вы думаете о человеке, может добавить слишком много ненужного давления на вашем первом свидании. Вам нужно оставить пространство для естественного развития близости. Не торопитесь, успокойтесь и покажите, что вы чувствуете, но убедитесь, что не раскрывается слишком много сразу. В конце концов, это всего лишь первое свидание. Номер три. Не ограничивайте себя одним типом парней. В то время как некоторые из нас могут думать, что наш идеальный партнер будет соответствовать всем нашим критериям, мы можем ошибаться. Вы могли упустить из виду парня только потому, что ему не нравятся звездные войны. Так сильно, как вам. Но это не значит, что он не может быть идеальной парой. То, что у вас разные интересы, не означает, что вы не будете общаться на более глубоком уровне. Тип парней, которые нам нравятся, постоянно меняется. Я думаю, что на самом деле у нас нет одного типа, не так ли? Номер 4. Общение – это ключ. Большинство людей говорят, что общение – один из самых важных ключей к успешным отношениям. Общение и уважение – это отличный набор. Важно быть честным с тем, с кем ты встречаешься. Если вас что-то немного беспокоит, скажите это. Если вас что-то расстроило, не пытайтесь вести себя спокойно и притворяться, что вас трудно настать. Вместо этого скажите ему, что вам понравилось с ним познакомиться. Будьте честны в том, кто вы и что вы чувствуете до тех пор, пока это не будет бомбардировкой парня признаниями в любви на вашем первом свидании. Номер пять. Сосредоточься на том, кто ты сейчас. На ранних этапах знакомства рекомендуется сосредоточиться на том, кем вы являетесь сейчас, а не обсуждать свое прошлое. Парам важно немного знать о прошлом друг друга, но для этого придет время позже. На первых свиданиях покажи ему, кем ты стал. Старайтесь не, не слишком много говорить о своих ошибках или о бывших, а не здесь, чтобы узнать, кто вы сейчас, что подводит нас к номеру 6. Шестой совет. Не меняй себя. Это важный совет. Не пытайся притворяться тем, кем ты явно не являешься. Если вы думаете, что вам понравился красивый и плохой мальчик или классная девушка, не появляйтесь в кожаной куртке, когда вы ходите в вязаных свитерах. Если мы изменим нашу индивидуальность или стиль, чтобы соответствовать ожиданиям наших спутников, их привлечет кто-то, кого на самом деле не существует. Мы привлечем тех людей, которые совместимы с кем-то другим. И номер семь. Не контролируйте разговор. Важно, чтобы оба человека на свидании проявляли интерес друг к другу. Это означает, что вы не должны тратить целых два часа только на разговоры о своих мечтах и целях. Спросите своего спутника, как они себя чувствуют. И дайте ему время задать вам несколько вопросов. И помните, речь идет о том, как вы оба себя чувствуете и совместимы ли вы. Вы никогда не узнаете, совместимы ли они с вами, если все, что вы делаете, это говорите о себе. Номер восемь. Будь с кем-то по правильным причинам. Это должно показаться простым советом, но многие люди теряются в причинах отношений. Возможно, ваши друзья и коллеги оказали на вас давление, чтобы вы вступили в определенные отношения. Возможно, ваша семья ожидала, что вы будете с таким партнером. Какова бы ни была причина, важно оценить, почему вы со своим партнером. Если потому, что вы действительно счастливы рядом с ними, то это звучит как отличное начало. Какой совет вы примете, Если вы потерялись в мире знакомств или уже нашли своего особенного человека, что в нем было такого, что заставило вас влюбиться в Поши? Поделитесь с нами в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с кем-то, кому могут понадобиться некоторые советы по знакомствам. Подпишитесь на наш канал и нажмите на значок колокольчика, чтобы получить больше контента, подобного этому. Как всегда, спасибо, что посмотрели.